С вами, как всегда, Андрей Лоскович. Сегодня у нас будет э, демонтаж. Будем демонтировать душевую кабину. Вот. Все это будет, весь процесс практически будет отсниматься вот. На две камеры. Одна из них будет аналог GoPro. В вот. Во пыле благозащитном э, корпусе. Вот. Сейчас мы к этому делу приступим. И в дальнейшем процессе все пока. Вот наша душевая кабина. Монолит. Будем ее сейчас демонтировать. Э, толщина стенки пять с половиной сантиметров так первое что нам понадобится для монтажа и одно из самых самых это хорошая кувалда вот, с помощью нее будут проводиться основные работы точно так же должен быть хороший огонь большой в комплекте с него мы взяли маленький борщ вот и болгарку болгарку взяли маленькую с 125 круг поскольку стеночка у нас Тонкая только для того, чтобы прорезать арматуру. Вот. Ну что, погнали крушить. Не забавим последствия индивидуальной защиты. Нужен обязательно респиратор, беруши, вот, ну и желательно, конечно же, перчатки. Итак, начали мы со средины. Вот, развалили пол стеночки. вот, Оно прочно держится на внутренней сетке. Сеточку просто сейчас обрезаем и демонтируем такими вот пластами по возможности. Итак, демонтаж длится с самого утра, вот, очень сильно уже устали, из последних сил пытаемся разобрать потолок, он на редкость очень порочный. очень большой слой залит, если стеночка у нас 5,5 см, то у потолка добрых 15, наверное, и практически ничего его не берет, пытаемся мы его резать, как он висит, блин практически сам по себе то есть с трех сторон он уже освобожден и он даже не думает складываться Да, он даже не думает складываться пытаемся закончить есть опасность падения на трубы всячески пытаемся этому препятствовать Итак, целый день упорного труда, вот и наконец-то мы практически завершили демонтаж э, ванной комнаты. Металлический каркас был, вот э, монолитик. Очень трудоемкий это процесс. практически нереально попадаются вот такие вот слоя, вот такие вот слоя и на завтра нам осталось совсем чуть-чуть.